Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это обзор общих астрологических тенденций для знака Телец на август 2021 года. Август — это очень интересный месяц. В первую очередь хочу обратить ваше внимание на то, что в конце месяца Уран разворачивается в ретроградное движение. Это значит, что на протяжении всего августа скорость этой планеты будет минимальной. Уран находится в вашем знаке, поэтому у многих тельцов в августе произойдут серьезные перемены в жизни. Скорее всего, к этому уже все давно шло. Но уран это планета, которая дает очень внезапные изменения. Поэтому вам стоит готовиться к переменам. Август — это период, когда действительно при желании можно даже и помогать этим переменам происходить. То есть это месяц, когда вы можете расшевелить те сферы жизни, в которых давно уже ничего не происходило. Ну а, конечно же, в фокусе внимания будет находиться тема отношений, так как уран находится в вашем первом доме, и он влияет и на седьмой дом, работает целая ось. Поэтому помимо перемен, которые касаются вас лично, того, как вы выглядите, как вы мыслите, что вы чувствуете, перемены будут касаться также и ваших взаимоотношений с окружающими людьми. С 1 по 6 число Солнце будет соединение с Меркурием, и к тому же, эти планеты будут делать аспект к Сатурну и Урану. Это может быть период выбора между работой и семьей, между личными целями и интересами тех людей, которые вам близки. В любом случае, так или иначе, семья будет перетягивать ваше внимание, но и работа тоже будет требовать вашего участия, поэтому за счет того, что аспект все-таки к Сатурну будет, важно все планировать, важно действовать, делать то, что вы должны делать, действовать по пунктам, по плану. Вряд ли будет время для того, чтобы расслабиться, ничего не делать. Поэтому очень важно иметь приоритеты в этот период и знать, что для вас вот в первую очередь важно сделать и не упускать эти моменты. К тому же в начале месяца Венера будет в аспекте к Урану, а Венера является вашим управителем, поэтому э, вот эта тенденция перемен, она может себя ярко проявить в начале месяца. К тому же аспект затрагивает ваш Пятый дом, перемены могут происходить в жизни ваших детей. Также это может быть неожиданное предложение куда-то съездить, отдохнуть либо же это перемены, которые касаются ваших ощущений или отношения к кому-то. 8 числа будет «Новолуние» во Льве в вашем четвертом доме. «Новолуние» — это новая энергия, это возможность начать что-то с нуля, что-то попробовать новое. И так как «Новолуние» во Льве — это знак, который связан с желанием жить, проявлять себя, творить созидать что-то новое и данное новолуние происходит в вашем секторе семьи поэтому есть возможность перезапустить отношения с кем-то из членов вашей семьи с мамой отцом с близким для вас человеком есть возможность перезапустить отношения с мужем женой в любом случае это период, когда вы будете обращать внимание и на свои желания. Поэтому если очень долго были в такой позиции компромиссной, то по данному Новолунию может быть желание менять в отношениях что-то, но в этот раз, чтобы не жертвовать своими приоритетами. С 10 по 11 число Венера будет в аспекте к Нептуну и Плутону. Это период для вас интенсивный в эмоциональном плане. Вы можете быть вовлечены в какую-то ситуацию, в которой вам нужно будет активно заявлять о своей позиции, что-то менять, то, что вас не устраивает. Венера является вашим управителем. И аспект к Плутону, конечно же, будет давать вам в этот период с одной стороны силу, но с другой стороны это и необходимость производить перемены, либо даже отказываться от чего-то. В целом эти тенденции могут ощущаться вплоть до 14 числа и могут начать проявляться они 6 августа. Поэтому учите, что аспект действует не только два дня он довольно-таки протяжённый во времени. 11 числа Меркурий переходит в знак Дева и будет в нем находиться по 30 августа. Все это время Меркурий будет в вашем секторе детей, хобби, творчества, Любви. Поэтому это хорошее время для того, чтобы больше коммуницировать с детьми. Может быть, совместная поездка с детьми. Может быть, поездка на отдых, в отпуск. Во всяком случае, время для этого подходящее. К тому же, это хороший период для того, чтобы заняться хобби это может быть рукоделие, либо интеллектуальная деятельность. В любом случае, Меркурий в этом месяце очень активный, и поэтому все, что связано с поездками, коммуникацией, бумажными делами, это все может быть в приоритете. С 11 по 14 число будет ощущаться позиция Меркурия и Юпитера. И это период, когда мы склонны преувеличивать, приукрашивать и неправильно оценивать свои силы и возможности. Поэтому старайтесь все таки не прыгать выше головы в это время. Старайтесь действовать умеренно, продуманно, и не спеша. С 16 августа по 10 сентября Венера будет находиться в знаке Весы, в знаке своей силы, своего владения. И в этот период вы можете ощущать себя мастером в плане коммуникации, взаимоотношений с людьми. В это время может быть много рабочих контактов, переговоров. Это период, когда получится достичь компромисса в каких-то важных жизненных вопросах. Это период, когда может быть необходимо взаимодействовать с какой-то женщиной, либо в целом работа может быть связана с взаимодействием с женщинами. 19 числа Меркурий будет в соединении с Марсом и это день очень активный в плане коммуникаций, поездок, решения рабочих вопросов. Но учтите, что Марс — это планета войны и конфликтов, поэтому вблизи этого соединения может, в принципе, повышаться конфликтность и желание все таки высказать свою точку зрения, донести свою мысль, заставить человека делать то, что вам интересно, поэтому старайтесь все таки проявлять гибкость в общении, но в то же время вы можете направить энергию Марса на то, чтобы изучать что-то самостоятельно, либо опять-таки отправиться в поездку. Соединение Меркурия и Марса будет ощущаться вплоть до 24 августа. К слову, так как это соединение в вашем пятом секторе, то это может дать новое знакомство романтическое, это может дать и какое-то важное событие в жизни вашего ребенка. Например, если он взрослый, это может быть покупка автомобиля, если... Он маленький, это может касаться школьных дел. 20 числа будет трин Меркурия и Урана. Это очень важный аспект. Он может дать неожиданную встречу, поездку, важный разговор, спонтанный, но который приведет к чему-то значимому. И к слову, как раз таки вот 20 числа Уран разворачивается в ретроградное движение, поэтому вблизи этой даты в вашей жизни могут происходить очень важные события. Либо какой-то человек появится в вашей жизни и все поменяет, либо вы сами начнете иначе смотреть на какие-то обстоятельства. В целом уран дает возможность пропустить некоторые шаги и очень быстро прийти к цели. И вы можете использовать этот период для ускорения в своей жизни, для того, чтобы получить то, о чем вы давно мечтали. 22 числа будет полнолуние в водолее в вашем десятом доме, к слову, в прошлом месяце полнолуние тоже было в водолее. И два месяца подряд в одном и том же знаке полнолуния дает всегда вот повторение какой-то важной темы. К тому же Водолей — это знак связанный с будущим, с нашими вот, желаниями, которые мотивируют нас идти вперед. Поэтому по данному полнолунию вы можете принимать важные решения, которые повлияют на ваше будущее. Вы можете делать то, что принесет вам хорошие плоды позже. Поэтому месяц действительно очень и очень важный. И он может сдвинуть те темы, которые были без, без энергии, без активности очень много времени. К тому же, к слову, 22 числа Марс будет в аспекте к Урану. Это аспект ускорения, это аспект быстрых, точечных, правильных действий. Поэтому действительно важно сориентироваться по ситуации, не пропускать возможности и действовать. 23 числа Венера будет в аспекте к Сатурну. Это очень важный день в плане работы, в этот день важно проявлять ответственность, последовательность. Никуда не спешите. И опять-таки делайте то, что считаете самым важным, то, что для вас в приоритете. 25-26 число — это дни, когда Меркурий будет в аспекте к Нептуну и Плутону. Это сложные дни для коммуникации, для решения бумажных вопросов. Старайтесь не подписывать новые бумаги. Желательно не планировать поездки по возможности на это время, особенно именно вот этот момент перемещения, когда вы в дороге. И желательно не бронировать поездки и туры в эти дни, так как может возникать путаница, и по факту вы получите не то, на что рассчитывали.